доброго времени суток я игорь черноусов И это первое видео из серии дополнительных видеоуроков к мини тренингу автоматизация skype за три шага тренинг начался менее двух недель назад но уже участие приняли 258 человек что меня очень радует я благодарю всех кто принял участие всех кто честно выполняет задания по этому тренингу. Все, кто поделился, поделился, нажал на кнопочки ⁇ Поделиться ⁇ и поделился ссылкой на страничку тренинга в своих социальных сетях, кто поменял статус в своих социальных сетях. Как я уже говорил, что тремя занятиями тренинг не закончится. Будет бонусное занятие, где я расскажу о новых программах. О программе Skype Checker, который вот появился относительно недавно Михаил Стоев его выпустил. То есть будет дополнительное бонусное занятие с новинками, связанными со Skype. И в этом дополнительном бонусном занятии я буду награждать всех лучших учеников этого тренинга, кто достиг хороших результатов в развитии своего Skype. Могу показать свои результаты. Меньше, чем за неделю. Я набил. 173 живых контакта именно живых контакта целевых контактов То есть я это начал показывать в третьем уроке тренинга у меня там было четыре контакта вот сейчас их 173 то есть я вытягиваю всех учащихся у грани тех, кто проходит у него тренинг то есть ваши отчеты я проверяю и как я уже говорил во вводном занятии если у вас есть какие то пожелания по тренингу вы их можете оставлять вместе с вашим отчетом по домашнему заданию и вот первое предложение которое сделали учащиеся тренинга это сделать возможность в рамках этого тренинга развивать не только skype но и профили в социальных сетях посмотрите вот на страничке вводного занятия у нас на данный момент 258 ссылок на реальные профили в социальных сетях где реальные живые люди, которые интересуются скайп-продвижением, заработком в интернете и так далее. То есть это не какие-то фейки, а именно реальные люди. Поэтому, друзья, если вы хотите в рамках этого тренинга развить не только свой скайп, но и профили в социальных сетях, пожалуйста, публикуй свой отчет со ссылками на Ваши профили, в которых вы поделились и поменяли статус. То есть вот в статусе у вас должно быть написано, что я прохожу тренинг автоматизации по Skype. И на стене у вас должен быть пост, что вы поделились. Размещая ссылку на свой профиль, вы можете сделать еще приписочку. Ищу друзей или добавляйтесь в друзья то есть этим самым вы говорите что вам нужны друзья и что вы будете принимать людей которые будут добавляться к вам чтобы было понятно что это за человек в процессе добавления можете отправить или желательно отправить сообщение я с тренинга по skype чтобы было понятно с какой целью вы добавляете друзья и вот на данный момент вы можете получить почти 258 друзей один из этих друзей буду я вот мой реальный профиль. Пожалуйста, добавляйтесь ко мне, друзья. Ссылку оставлю под этим видео. Буду очень рад. На страничку вводного занятия вы всегда можете попасть. Ссылка на эту страничку лежит у меня на стене. Пожалуйста, вот она, ссылочка. Skype за три шага. нажимаете и попадайте. То есть вы можете спокойненько возвращаться и добавлять добавлять себе живых реальных друзей. Значит, требование одно, то есть на этой странице я буду оставлять отчеты, в которых, во-первых, есть ссылочка на ваш профиль и главное, чтобы в этом профиле были выполнены те условия, которые я написал в задании. Это измененный статус, я прохожу тренинг, Skype и пост на стене. Если на вашем на вашем профиле не будет ни ни статуса, ни поста о вот тренинге, то такие отчеты я просто напросто буду отсюда удалять, чтобы было все по честному. Далее по вопросам. Вот забегаю сразу чуть-чуть вперед. Очень много идет вопросов по прохождению этого тренинга поэтому вы наверное все обратили внимание что после того как вы публикуете отчет по заданию вас сразу же автоматически перекидывают на сайт с обратной связью вот на такой сайт где каждую неделю в четверг 8 часов проходит вебинар обратной связи вот здесь вы можете задавать свои вопросы вживую я вам буду на них отвечать Значит, пожалуйста не пишите мне в личку не пишите на почту потому что все таки ну, физически не могу всем вам ответить и по одной еще причине что вопросы одинаковые пожалуйста есть вопросы приходите на вебинары обратной связи всегда буду рад задавайте вопросы буду отвечать опять же для того чтобы вы могли более просто решать какие то текущие вопросы мы решили создать для этого тренинга скайп-чат. Хотели вначале всех собрать в наш скайп-чат, который создан был по тренингу, посвященный ютубу, но у нас сейчас, сейчас в этом скайпе уже почти 260 человек, а ограничение в 300. Только поэтому мы с администратором чата Ириной сделали еще один отдельный скайп чат вы в этот скайп чат можете легко и просто попасть под этим видео у вас будет вот такая вот ссылочка вам нужно ее просто будет взять скопировать и отправить сообщением кому-либо ну например мне в мой скайп либо там вашему знакомому отправляем ссылочку она становится кликабельной, нажимайте на эту ссылочку, и вы автоматически, автоматически добавляетесь к этому чату. Практика использования чата говорит об одном, что так как вопросов очень много, и они все практически одинаковые, то в таком вот живом общении с людьми, которые уже прошли тренинг, вы можете быстро и просто получить ответы на свои вопросы. Если вам не смогли помочь в чате, если у вас какие-то более серьезные вопросы, пожалуйста, приходите на вебинары. И вообще на вебинары нужно ходить, задавайте свои вопросы. Будет много интересного. Вебинары посвящены не только скайпу, не только ютубу, но вообще заработку в интернете, трафику и так далее. Один из наиболее частых задаваемых вопросов ⁇ это как получить ссылку на следующий урок. Значит, это все делается автоматически. То есть после того, как вы опубликовали отчет, после того, как вас перекинули на страничку вебинаров, да, на вашу почту придет ссылка на следующий урок. Значит, ссылка отправляется автоматически самим сервисом JustClick. Поэтому при публикации отчета будьте внимательны в написании адреса своей электронной почты. То спешите его правильно опять же опыт показал следующее что джаз с непонятной скоростью отправляет отчеты я сейчас сократил интервал и отчет должен приходить в течение нескольких ссылка на следующий урок вам должна приходить в течение нескольких минут если вы не получили ссылочку в разделе входящие пожалуйста нажмите на спам и поищите поищите письмо от черноусового игоря в папке спам если вы его здесь находите, пометьте это письмо галочкой и нажмите на кнопочку не спам. Все остальные почты, все остальные ссылки на уроки вам будут приходить именно во входящий. Если вы пользуетесь Gmail почтой, вот и тоже по каким-то причинам не находите письма, то есть если у вас почта вот так вот, как у меня разделена на части, а опять же Нажмите еще, посмотрите в спам. Посмотрите, пожалуйста, здесь, возможно, найдете. Опять же, если нашли, пометьте и нажмите на не спам. Довольно часто в Gmail можно нажать на кнопочку вся почта, и вы увидите письма, которые у вас потеряны по каким-то причинам, вы посчитали. Вот такая вот нехитрая вещь повторюсь ссылка на следующий урок будет приходить на вашу почту вот, пожалуйста ее ищите если по каким то причинам вы не получили или получили неправильную ссылку бывает такое жасклик ну, иногда тупит извините за выражение то опять же вы можете поинтересоваться в чате вот у ирины у администратора будут ссылки на все задания если вы объясните конкретно, что вам нужно, то Ирина, возможно, вам скинет ссылочку. Но все работает фу фу фу хорошо. Джаст кликом я уже пользуюсь достаточно давно. И еще раз повторюсь, если есть какие-то предложения, какие-то более серьезные вопросы, улучшения, вы их можете задавать и на вебинаре обратной связи но ну, а лучше всего писать их сразу же вместе с вашим отчетом значит на проекте соцгуру ссылку на этот проект я вам тоже дам а, для этого тренинга я сделал отдельную тему она так и называется мини тренинг автоматизации skype за три шага ссылку на эту тему я размещу достаточно интересный ресурс у нас получается здесь очень много полезной информации я сюда выкладываю все тренинги которые провожу и делаю вот здесь сейчас лежит тренинг канал. Ютуба с нуля до первых денег. Здесь же лежат громадное количество других инфопродуктов. Вы их можете все абсолютно бесплатно скачать. Вот. Поддержка этого тренинга также будет осуществляться на проекте Соцгур. Так что пишите свои предложения и замечания. Вот первое замечание, которое опять же было найдено совершенно эмпирическим путем что делиться в фейсбуке ссылкой на этот тренинг нельзя потому что facebook очень критично относится к ссылкам на джаз клик и просто напросто не пропускает эти ссылки я вот здесь сделал приписочку в фейсбуке не делитесь контакт одноклассники google плюс вот тот же самый skype все великолепно пропускает поэтому все социальные сети кроме фейсбука джаз клику относится абсолютно нормально так что удачи вам в прохождении тренинга выполняйте честно задание еще раз повторюсь я их проверяю и будет однозначно качественное бонусное занятие этого тренинга с подведением итогов и самые успешные ученики будут получать классные бонусы кто меня знает тот знает что это будет именно так большое всем спасибо Всем удачи, кто хочет пройти этот тренинг, потому что это видео будет в свободном доступе, ссылка на первое занятие будет в описании видео. Всем спасибо, до свидания.